Здравствуйте, друзья! Хочу показать вам сегодня вот эту девочку. Это фотоматериал. Она перед лицом дали. Вы видите, я пробовал ее композиционно как-то найти. Просто фотоматериал. На фотоматериале очень обаятельно, очень обаятельно. Но я надеюсь, что в живописи мы несколько усложним уинтересним передний план. Особенно платье ее. И будет, может быть, еще интереснее на, на картине. Во всяком случае, мы движемся сейчас в сторону импрессионистической такой живописи, легкой. И девочка в унисон такой э, затеи. Итак, разбавитель у нас, чистый разбавитель. Просто слабопахнущий разбавитель, ничего особенного. Разжижаем. Белила, разбавитель и вещество ультрамарина, разбеленного ультрамарина наносим на холст. Штрих. Многие из вас недооценивают идею штриха. По наличию штриха в картине художники очень легко могут найти собрата по цеху, потому что профессиональные, э, профессиональные художники они все заточены на штрих и редко кто из них пользуется э, вот таким умазыванием то есть это больше из гуашевой живописи больше из живописи э, графическими материалами акрилами и прочее масло любит штрих как феномен рисунка масло любит штрих и вам советую Приучать сознание, руку, к этому штриху. Причем штрих, вы видите, мы наносим, можно же было бы и перпендикулярно к холсту. Нет, мы наносим его лежачий к холсту кисти. Вы, наверное, помните, только что было вот такое у нас закругление этого дальника. И была какая проблема? Оно слишком передразнивало линию платье. Я специально увел ее сюда. Мало того, что я увел, так еще и обострилась композиция. Она прямо на таком обрыве находится, ее дом. Ну как вот почти что ласточки на гнездо. А заодно появились, вы видите, вот эти вот линии прибоя, приходы этих волн вот, и создают вот этот ток, ток море а заодно и вот эти да как-то еще больше стало романтики можно и здесь немножко скользящий свет пустить который Чуть достигает... Ну, чтобы отодвинуть вот эту линию от передразнивалки. Mm -hmm. <coughs> вот эту линию сделать более контрастной, чтобы она вышла внятно на передний план и уступила Вот. и мы, замечая это у них, будем использовать в своей живописи. Сейчас я к коричневому добавил такой цвет розовый краплак плюс плюс э, изумрудка. То есть ни то ни другое не является цветом волос. Волосы скорее коричневые. Но они как-то усложнили цветовую палитру волоса. Теперь волосы не просто коричневые, не простецкие коричневые. Понятно, что можно полистать, найти красивую, может быть, какую-нибудь петельку для, для шапочки, для шляпки. Может быть, другие волосы, если кто-то бы хотел бы, например, мог бы вписать кого-то из родных его силуэт этого родного человека ее силуэт вот, ну в данном случае вот я показываю учебную задачу и что есть что сложилось то... а, мазочки мастихиновые на камне оставил потому что камень и мастихиновый мазок они родственные и поэтому вот эту вот гру грубоватость камня мастихиновую оставил, вот она вполне себе звучит Ну, может быть, я какие-то еще там нюансики еще потрогаю уже в дальнейшем. Но я думаю, что общая, общая идея понятна абсолютно. Вы видите, недо, недовырисованные руки и в то же время вполне читаемые, недовырисованные ноги тоже вполне читаемые. И, ну, опять же, если кому недостаточно этого, может чуть-чуть там пальчики еще пообозначать. Вот. Ну, а я сегодня уже расстаюсь с вами. До следующих уроков.